Глава 3. Прилетит вдруг волшебник. Страшно жить сегодня, и я залезу под кровать, и пока все не успокоится, не буду вылезать. Наив. Жил-был обычный мальчик, и жизнь у него была нехорошая. Все над ним измывались, никто его не любил, не получалось вообще ничего. Ольга отказывала. А тут вдруг оп! Ха, прилетает сова с письмом из Хогвартса, или того лучше падает он в чан с волшебной жижи и становится супермутант, избранный герой галактики. Сразу лихой сюжет заплетается, и теперь уже никто ему палец в рот не кладет, а Олька-то уже, ха, и мечтать не думает о таком распрекрасном молодце. Жизнь течет, тут тебе и полцарства, и новый звездолет, и за белым кроликом в нору следуют слоны пантера в зарослях ждут. Красота. Так вот, есть у меня друг Диман, и все время он мне говорит, что как поженится, не жизнь у него станет, а малина, счастье полные карманы, дом, полная чаша, любовь и голуби. А Сашка мне наоборот все время говорит, что вот-вот денег еще чуть-чуть подкопит, откроет бизнес свой, у него потом все. Нужда отпадет работать, думать, делать, знать только деньги с этого самого бизнеса, получай. Но эти еще ничего такие, ребята. Я больше всего люблю тех, кто покупает курсы либо франшизы. Ему говорят, вот купи курс, поработай три часа, потом у тебя на автомате будет приходить тысяча в день Курс стоит денег небольших, но только сегодня в честь светлого праздника Самайн действует скидка в 99%, осталось последние три копии. Кстати, в подарок точилка для ножей. И чего потом? Женился и ничего не изменилось. Бизнес так и остался в планах. Франшиза денег не принесла, точилка для ножей оказалась китайским мусором. Эх, синдром ожидания чуда. Зло будет повержено, эликсир бессмертия найден, деньги заработаны, ипотека сама себя выплатит. Надежда легко может стать шорами для глупца. Причем чудо произойдет не в результате долгой и упорной целенаправленной работы, а по щелчку пальцев. Махнет волшебник палочкой или даст волшебную пилюльку и сразу минус 25 килограмм веса. Красота. Это такое кинематографичное мышление. Перестал общаться с человеком после того, как он мне сказал, что никогда не умрет и изобретет бессмертие. Только в кино бывают такие случаи, ну или в сумасшедшем доме. А если у тебя предпосылок никаких нет, но ты все равно считаешь себя избранным, так и до белочки недалеко. Надо мыслить реально. Лучше достигать адекватную цель, чем мечтать о несбыточном. Вот давайте возьмем, например, народные сказки. Сидел на печи 33 года, потом встал и богатырь готов. Можно дракона рубить идти. Или вот щуку, например, поймал, ну или рыбку золотую на крайняк. И ей, значит, список желаний пишешь. В жизни немножко не так получается, верно? Но сказки мы изменить не можем. Народ их придумывал, который в чудо верить хотел. А вот жизнь свою поменять можно и неоднократно. Начинает дурак дом строить, а ему говорят, фундамент нужно делать. Но все ни по чем и слепая надежда, и отговорки, а вдруг получится, и так сойдет. Вон, у Петрович тоже фундамента нет, делают свое дело. Заходит к нам как-то сосед, и меня подзывает, чтобы похвастаться. Купил он телевизор, а ему в подарок дали 30 тысяч рублей. Ну как далее? Не деньги, конечно, а кредитку. Под 250% годовых. Он и бумаги на радостях все подписал, красивый конвертик ему вручили. Теперь только карту активируй, денежки твои. На полном серьезе? В коридоре моей квартиры стоял взрослый мужик и радовался тому, что ему подарили кредитную карту. Ермо на шею. Лежит мужик под пальмой и млеет. Мимо проходит бизнесмен. Вот ты, мужик, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов, пойти на рынок и продать. А зачем? Ну, как зачем? На деньги с проданного купишь тележку, нарвешь намного больше бананов. А зачем? Так ты с проданного уже сможешь купить грузовичок и возить большие объемы бананов. Потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать. Ха, да кей, так лежу и ничего не делаю. Анекдот вроде бы верный. От работы кони дохнут, нервная система не восстанавливается. Короче, одни убытки. Но часто получается, что человек, чересчур отдыхающий, превращается в классического героя басни «Стрекоза и муравей». Лето красное кончилось, запасов нет, бананы не собраны, надо кредит брать. А потом еще кредит, чтобы закрыть кредит. Потому что хочется и шубу, и квартиру, и машину, и все сразу. А кредитные и микрофинансовые организации уже тут как тут. Вот вам деньги на любые цели. Берите сейчас, а отдать можно будет потом. 46 миллионов человек так живут, и ты тоже можешь к ней присоединиться. Ходить все и сразу – это нормально. Лениться – это нормально. Если бы не было лень работать, и природа не изобрела усталости отговорки, бабушка с утра вышла бы в огород и не вернулась. Умерла бы от переработки и перенапряжения. Там бы и закопали. А что, во Вьетнаме принято хранить крестьян на рисовых полях, где родился, там и пригодился. Но нужно эту самую лень использовать по назначению. Чего бы ты делал, если бы мог делать что угодно? На работу бы в 8 утра ходил? Серьезно? Я вот когда по морозу шагал в школу, а потом по осенней грязи на работу, точно понял, чего я в жизни не хочу. Увидел это, прочувствовал и четко осознал. Инстинкт самосохранения и Лени направил меня в сторону поиска заработка в интернете. И я не проиграл. Произошла волшебная трансформация Лени. Эх, если бы я мог вернуться в прошлое и дать себе один простой совет – поменьше слушать лузеров. Был у меня в то время кореш Михаил, который в 32 года, так же, как и я, ездил на троллейбусе и работал продавцом бензопил. А я тогда пацаном был, мне было 18 лет. При каждой случайной утренней встрече он рассказывал, что машина – это ненужная роскошь, троллейбус, набитый до отвала людьми, намного удобнее и дешевле. Жить надо проще, говорил мне Михаил, а большие деньги можно только украсть. Мои бизнес-идеи и интернет-заработки казались ему забавной, но бессмысленной вещью. Прошло 6 лет. А Миша все так же живет в старом деревянном доме с дыркой вместо унитаза. Я жил на 8 тысяч рублей в месяц, на 700 тысяч рублей в месяц и даже на 2 миллиона 100 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов. И я четко знаю, что если счастье не в деньгах, то точно в их количестве. Первая ступень этого самого счастья, когда в магазине ты покупаешь не самый дешевый кусочек непонятного сыра, а вообще любой сыр, потому что на ценник тебе наплевать. Когда в кармане есть кэш, ты покупаешь не то, что жизненно необходимо, а то, что тебе хочется. И отдыхать едешь не в Крым. Я не чертов мотивационный спикер, поэтому не буду призывать тебя разбудить в себе исполина и утверждать, что мы можем многое. Но я уверен, любой человек может зарабатывать как минимум 100 тысяч рублей в месяц, а то и миллион через интернет, не особо напрягаясь. И если сейчас у тебя таких сумм нет, ты делаешь что-то не так. Синдром ожидания чуда и лень ⁇ две классические и понятные любому формы поведения человека. Но их реально оседлать и заставить работать на себя. Как можно модифицировать надежду? Поверить в то, что ты можешь заработать миллиона то и два. Помечтать и посмаковать саму мысль, что быть богатым ⁇ это нормально и более того возможно. Тут очень поможет окружение, которое зарабатывает много. Если таких людей вокруг тебя нет, легко найти миллионеров в интернете или в книгах. Верь через слово, но позволь себе просто ощутить, что богатые люди, сделавшие себя, сами есть. Прими это как факт. Уверуй. Вчера вечером видел парня, который, стоя на голове, руки и ноги у него были подняты вверх. Смог прокрутиться вокруг своей оси. То есть с помощью головы, стоящей на земле, он провернул себя, не упал и ничего не сломал. Парень стоял на голове. Смог бы я в это поверить, если бы не увидел? Может быть. Но не на 100%. Теперь, если я захочу сделать так же, я точно знаю, что это реально. Так же и с деньгами. Тебе нужен живой пример человека, заработавшего с нуля. Я же смог. Значит и у тебя получится. Что касается лени, то это отличный активатор для мозга. Я часто думаю, как бы мне так все настроить, чтобы не работать? Какой продукт изобрести? Какую книгу написать? Как сделать это быстрее? На кого свалить работу? Лень позволяет изобрести колесо, негопечатный станок и линии электропередач. Ну, не лучину же в избе зажигать, честное слово. Эх, придется тебе крепко подумать, чтобы начать жить и не работать. Не горбатиться на хозяина, не тянуть лямку кредитную, но игра явно стоит свеч. Так что продолжаем. Тасуй карты.